<смех> <смех> Ребят, всем привет! С вами, как всегда, сергей Эфирион. У меня во время записи немножко сломался микрофон, но все более-менее слышно. Я думаю, косячков вы не заметите. Приятного просмотра! <смех> что тут делает? тут совсем уже а, да нет, нормально это короче не знаю, после дождя я, короче, это приехал, разложился такой на хате клаву что-то стал доставать у меня одна ножка, когда я ее открывал она как бы они у меня щелкают, а она не щелкает у нас, смотри, она какая-то немножко загнутая не пинайте решил я подправить, я сломал ее нафиг было немножко обидно ля, там че, немножко клея и нормально пока еще стоит клау боже, да, да, да, да, у меня камера приблизилась а у вас что интересного есть блять, короче мой команд ходил записываться да ну что вставать. здесь вперед короче прихожу даем билет не говорят братан у тебя что-то какая-то бля косяка <laughs> Мы, короче документы запрашиваем блять мы будем короче все в жопу ебать я такой бля, я тут почему, бляди нахуй слишком много мата мне позвонят, ну как бы я на учет встал я вот думаю трубку брать эту, типа слишком много мата на эмоциях тут по другому никак не, мы сегодня гоняли, я друга на сормейке встречал. Там вообще, блин, капец. Ближе к дому. Стали... А, сначала поехали в ПТЗ, недалеко от дома отъехали. Там дорогу чинят. Мы там стояли часа пол. Причем они эти дорожники зачем-то засыпали и раскатывали обочину. И там что-то никого не пускали, только там спустя а полчаса нас пропустили. Завтра чешу на дачу будем дембель отмечать. Думал, что да? Не, так блин я приехал полчаса назад, ну не полчаса назад, сейчас я, а я, думал, можешь, я что что Не. не стрим че а это я почти так же а ты мне ты мне фонарь под ногу кинул зачем ручника дал вот это тролль Ха -ха Билл. хохотулечку туличку берем ну все да, все правильно хавку значит хохотулечку да, когда щаник в другой комнате что-то езжается езжем о, здесь типа выбирать куда ехать я поеду на сюда Нахуй, ты не хочешь поехать, брат? Нет. Я хочу тебя надо скинуть. Да уйди. А! А чек-то? Взял. Я с другой стороны. Ой. А, ой, смотри, ой. Ой! Смотри, ой. Смотри, смотри, смотри, смотри. ой! Братан! Я, я саны лакер. Ты видишь, как я тут все проехал? Ну, потом, конечно, запрей. Ой, а ч меня. Ты видел это? А тут же это там ошметок торчит. Я, я типа врезался Фак. и меня это назад откинуло. А, не. Ой, я проеду. Ч ты видел? Отходи. Я же тебе сказал я что сказал отходи куда я тебе отойду я из тебя теперь и застрял да ты задний привод. нет я полноприводный я про машину ой да как я поехал В смысле ты поехал кот поехал кот поехал ты уже взлетаешь а на крышу приземлился, перевернись, перевернись, я <риверзовать> я утонул, я прям я до берега доплыл, утонул, потому что я был на крыше, был бы я на колесах, и я бы вообще все кошерно успел. А наш полноприводная прям как Не я, моя тачка. А, ну, в принципе, я нормально, я как хотел, вылетел сверху, короче. Поймал тайминг. Чисто прямиком на этот. Ну, да, Так, я, я надеюсь, что ты там где-то лоханишься. Ну, кстати, да, я сейчас догоню. Вообще на, п... Вообще на п... Не бомби, ты слишком много материшься, когда бомбишь. Я когда бомблю, я только и матерюсь. Ну вот. Так не бомби. Так а что делать, если нет слова? Проходить. Угу. А, так это не монстр-трак. это? Это просто что-то похоже колеса нет это, это. просто внедорожничек. тут монстр трак другой он Что? прям с теми самыми колесами ну, я понял в ну, один хуй физика та же самая да блин я врезался в трубу давай о Что? хорош там есть человек где нибудь да есть Что? а там он вышел. ушел я так говорю. я вижу тебя перед собой а, там на тарелочку застрелили. Дай-ка заднюю давай. меня переколдоёгало. Не попал. Эх. Бери ускорение, короче. Ой, не пошло. Ой, я взорвался. Не Я не могу. Сейчас, сек. Вот дым. Сейчас, короче, я отлучусь. Ты пока это... я не надолго. Так что это... Шмоляй. Вообще их вам тебя, мадам. Я застрял в текстуре. Как? Ой, я выехал. Я каким-то фигом застрял в текстуре этой, блин, да, видел, пальмы. Крутился вокруг. Блять, сейчас он почти нормально был. Блядь. А где чек? Как я это сделал, я в душе не имею... Лови меня. Так, Дубль два, я поехал. 2, Ой, я перелетел. <laughs> Там надо еще на крышу засейвиться. Я ну, все не все засейвиться, все хотя бы в чак залететь. Думаю... И затормозить в самом конце волрайда. И все. И ты долетишь до крыши. Не знаю, я с этого угла вообще не долетаю, Не, я долетел. У меня с этим все гуд. И тормози так хорошо. Дабл райда опять, ну типа до следующего бустера вообще блять. ой, перевалился. Дабл райд вообще передается. Нормально, ну, типа, нормальные тачки, ладно, это еще нормально. Но вот это, ну что это такое, м -м -м, Еще и без разгона. Ну чё, они хотят, блядь, от меня? Что ты от меня, блядь, хочешь? А, блять, сию... сука, ну, ты даже не вырулить нормально, сука. сука ты пытаешься дыр... прицелиться, вперед улетаешь, сразу на буху, так заглушенно закончил говорить. Слышь? Да я сам иду, Да там же не сложно. Короче, если каким-то магическим образом. делаю? Ты сможешь пройти этот влрайд. Пройти следующий волрайд несложно. А в смысле я здесь чек взял? Чек был? А где отсюда выход? Короче, сейчас спущусь там обратно. <laughs> Мне придется постоянно спускаться обратно. Ой, тут главное не взорваться. Ой, плохо. О, красиво. Короче, как только ты доедешь до трубы, а ты поймешь, что ты доедешь до трубы, потому что она здесь одна, едь, короче, налево, не направо. вот Мо мое тебе наставление ну, так. только здесь ветрички саны которые по трубе я врезался заселился. Так, хорошо. А, так это все. Мне кажется, у тебя светряков будет бомбить. Я до них не доеду, мне кажется. У меня как бы остался финиш только. Блин, в трубе выход был, но он я финишировал случайно. Ну что ж, с вами был Сергей Эфириан, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и всем пока.